Всем привет! Сегодня поговорим о вечном. О морально устаревших мотоциклах до 2005 годов, про кривые руки, о заблуждениях на ютубе, хайпе о мега-нанотехнологиях, доминировании инжектора над карбюраторами и элементарном непонимании принципа работы двигателя. И помирим два лагеря – староверов карбюратора и свидетелях инжектора. Последних, кстати, гораздо больше. Вероятно, это из-за того, что все прошаренные технари не вступают в дискуссию, а просто зарабатывают на хайпе заблуждений у ежедневной синхронизации обеих систем. Дисклеймер. Мы не надеемся на пятерку в четверти за эту диссертацию и не станем оспаривать, что мы тоже имеем право на ошибку в каких-то данных или исторических датах. Просто порассуждаем, что делать, если хочется первый мотоцикл, а денег мало, что даже не хватает на хороший шлем, чтобы не разбить последние мозги об стол в попытке доказать обратное. Просим убрать от экранов владельцев мотоцикла за плюс 100-500 тысяч рублей. И истеричных школьников, которые знают из ютуба, что сырник это не завтрак из творога, а лучше мотоцикл тысячелетия. Итак, начнем. Этот ролик не про F4i, но тут не упомянуть о нем мы не можем. Как гласит совет старого байкера, в любой непонятной ситуации меняй свечи. Из любого чугунного бабушкиного утюга можно услышать голос продвинутых мотоэкспертов и их последователей, что карбюраторы надо синхронизировать раз в неделю, а лучше мотоцикл сжечь и купить себе инжектор. Лично нам непонятно, откуда взялась эта истерия, на которую можно наткнуться даже не на профильных пабликах, в комментариях, в ютубе. Если мотоцикл не едет, значит ты в этом году еще не делал синхронизацию карбюраторов. 2021 год на носу. В моде инжектор, ABS, Traction Control, различные режимы настройки мощности, поворотники с автоотключением, нанотехнологичный квикшифтер, технологии уже лет 15 и прочая крутая электроника. А мы все топчемся на уровне за 25-летней давности и обсуждаем морально устаревшие технологии прошлого столетия. Затронем самую немодную тему, потому что глобус как всегда, против всех. Мы несколько приземленные, ведь далеко не все могут позволить себе супертехнологические BMW или Ducati за плюс миллион. На нашем немодном канале рассказываем о бюджетных и среднеценовом сегменте мотоциклов. Видимо, поэтому за 6 лет существования канала мы так и не подошли к отметке в 40 тысяч подписчиков. И мы действительно всем сердцем хотим верить в то, что на супермодных каналах, где по 150-300 тысяч подписчиков, большая половина ездит на притоповых мотоциклах за миллион. Но у нас это не очень получается. Потому что кризис, работы нет, доллар и все такое. Что-то мы подзатянули. Давайте уже начнем. Каждый подросток впитал в себя с молоком отцов Ютуба, что мотоцикл на карбюраторе может не завестись, сломаться и даже новому мотоциклу нужно делать синхронизацию карбюраторов. А также есть острая необходимость в дополнительных затратах на оленью шубу с бумном и стучать с вечера на луну, чтобы он утром запустился. И как только получилось его завести, то надо сразу ехать в сервис и отвалить там от 3000 рублей, потому что у тебя богомерзкий карбюратор. То ли дело четкие парни на инжекторах? Вот они наваливают целыми днями, пока ты сидишь на обочине по локоть бензине в неудачных попытках настроить свой допотопный карбюратор. Также мы знаем, что каждый владелец карбюраторного мотоцикла еще до покупки мотоцикла должен купить самый важный атрибут, такой как синхронизатор на 4 вакуометра и не важно сколько цилиндров на мотоцикле. Ну или в противном случае у такого владельца должен быть друг с таким же синхронизатором и гаражом после чего он становится очень близким другом, как и самым дорогим. Что может быть ужаснее, когда только отстроенный мотоцикл начинает снова чихать и не отвечать на открытие заслонок, и начинается черная ненависть и гневная зависть к соседу на свеженьком инжекторе. Ну давай, будь мужиком! А теперь по порядку. Начнем с того, что карбюраторы были изобретены с начала использования двигателей внутреннего сгорания. В 1814 году, примерно в то время, как наши предки гнали Наполеона от Москвы, Немного теоретической истории. Карбюратор, от французского слова карбюратор действительно не молод. Описание конструкции Луиджи де Христофориса относится в 1814 году. И в 1838 году Уильяму Бартнеру был выдан патент на карбюратор для двигателя внутреннего сгорания. Один из первых автомобилей с карбюратором, двигатель, был построен Маленбургским механиком Зигвриндом Маркусом еще в 1814 году. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, работающий на жидком топливе, появился в 1876 году в Кельне. Создатель Николас Отто. Двигатель имел всего один цилиндр. Для восстановления исторической справедливости стоит отметить, что спустя три года в России огниславом Костевичем был создан невиданный по тем временам восьмицилиндровый четырехтактный двигатель на жидком топливе, скомпонованный по схеме боксер, которая впоследствии прославилась фирма Porsche. Но это был секретный двигатель для дирижабля. Так вот, обычный ДВС, как известно, работает на бензине, точнее на парах бензина, смешанных с воздухом во вполне определенном соотношении. Эту смесь надо предварительно подготовить, то есть распылить бензин в воздухе и подать в цилиндры двигателя. Со временем, в борьбе с вредоносными выбросами в атмосферу, карбюратор постепенно обрастал все новыми и новыми дополнительными устройствами – электромагнитными клапанами, соединяющими поплавковую камеру с абсорбером, улавливающими пары бензина при неработающем управлении системы вентиляции картера, схема рециркуляции газов и прочее. Я обнаружил кое-какие нестыковочки. Сорян, что-то я отвлекся от древнего изобретения лохматых годов позапрошлого столетия. В давние времена на японские мотоциклы ставили простецкие карбюраторы, работающие по принципу жесткой связи с дроссельной заслонкой и поднятием иглы от ручки газа, где открытие газа обеспечивало подъем иглы и открытие заслонки пропорционально одинаково. То есть, если мы резко открываем газ, особенно на не прогретом моторе, то цилиндр получает слишком богатую смесь, поскольку бензин вылетал, что называется, в трубу, заливал свечи и обеспечивал своим объемом неравномерное сгорание во время взрыва и неконтролируемый расход топлива, и чаще глох. Но в эру детских двухтактных мотоциклов это не было такой проблемой, потому как эти моторы надо было кормить. Это продолжалось до тех пор, пока японцы всей четверкой не начали переходить на четырехтактные мотоциклы. Надеюсь, не надо объяснять, чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного. Были удачные попытки, которые до сих пор популярны на олдовых мотоциклах Харли Дэвидсон карбюраторы с ускорителем, обладающий механическим впрыском и грубой струей в камеру сгорания ручкой газа, даже при выключенном моторе. На мой взгляд, самые удачные и совершенные карбюраторы – это лучшее изобретение компании Кёхен по системе CVK, аббревиатура Констант Vacuum Кёхен, что в переводе «постоянный вакуум» по технологии Кёхен. Опробован впервые на легендарном мотоцикле Honda CB750 1969 года, но это не точно. Да, это было так давно, и ты абсолютно прав, в прошлом веке, когда многих из нас даже в проекте не было. И я слышу крики «Ну как ты можешь говорить о такой морально устаревшей системе?» И действительно, как? Но мы также знаем из поговорки, что-то новое – это хорошо забытое старое. И очень умиляют такие восклицания. И почему-то никого не смущает тот факт, что привычный нам двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине, был придуман примерно в 1876 году. Конечно, они сейчас принципиально технологичные первых пробных экземпляров, но и карбюраторы не сразу стали такими, как мы привыкли их видеть. Да, многие могут уличить меня в неточности данных, подглядывая в Википедии, что ДВС изобретен в 1807 году, но он работал на водороде, а мы же обсуждаем ДВС на привычном нам бензине. Ну, продолжим. С годами карбюраторы все больше совершенствовались и улучшались, а карбюраторы CVK отличались своей прорывной технологией. Преимущество этих карбюраторов от обычных в том, что в цилиндры всегда попадает четко дозированная смесь воздух-топлива Именно в том количестве, которое необходимо как раз на размер открытия воздушной и соответственно дроссельной заслонкой То есть залить топливом свечи с такого карбюратора будет гораздо сложнее В то же время расход топлива уменьшается в разы, поскольку запорная игла главного дозирующего жиклера открывается только во время всасывания Полунаучным языком в момент разряжения воздуха, обеспечивая дозирующий эффект не от открытия заслонок, а возможностью всосать воздух в камеру. Итак, мы выяснили, как работают карбюраторы на большинстве японских мотоциклов прошлого столетия. Закрепим. Приготовить топливно-воздушную смесь можно традиционным способом во внешнем устройстве – карбюраторе, в котором для распыления и испарения бензина используется создаваемое двигателем разрежение. Можно и по-другому – принудительный под давлением подачи бензина в воздушный поток. Это будет так называемый впрыск топлива, а именно инжектор. Но если посмотреть внимательно на эти две системы, то мы заметим, что в большинстве случаев карбюратор – это максимально доработанное до идеала устройство, которая может отказать в работе в случае выхода из строя огрубления резиновых мембран или, возможно, течь из за износа или очистления или засыхания поплавковых игл, которые чаще сделаны с резиновым уплотнителем для лучшего притвора и уменьшения износа от песчинок в топливе. Кстати, многие блогеры рекомендуют сливать топливо с поплавковых камер в период зимнего хранения, не осознавая, что кислород составит резиновые уплотнители, которые обеспечивают герметичность уровня поплавковой камеры и придется иглы заменить. Но если не заниматься подобными глупостями, и сливать песчинки с поплавковых камер, не оставляя камеру сухой, то иглы с резиновыми наконечниками будут жить не одно десятилетие и обеспечивать плотное примыкание и герметичность поплавковых камер. Кстати, это еще одно подтверждение, что карбюраторы рассчитаны на десятки тысяч километров. К слову, на многих карбюраторах замечены металлические запорные иглы поплавковых камер из латуни, что их царапает осадок бака с ржачиной, потоком бензина, как пескоструй, и зачастую такие иглы выходят из строя. Чаще и происходит перелив камер в цилиндры, даже во время простоя, что также приводит к заполнению цилиндра топливом и при старте мы получаем гидроудар, а в картере двигателя разбавленное масло с бензином, которое проник по стенкам цилиндра. Что же сказать о системах инжектора, то мы не будем вдаваться в исторические данные и изучать то, что еще не доработано до идеалов Чего, в мотоциклах среднего и бюджетного ценового сегмента до 300 тысяч рублей. Остерегая пальцы писателей в комментариях, которые хотят нам сообщить, что 5 лет они ездят на инжекторе и ни разу ничего не ломалось, а вот предыдущий мод на карбах не давал насладиться поездкой из-за вечных глюков, поясняем, что ни один десяток мотоциклов, которые мы настраивали в нашем сервисе на карбюраторах, и в течение минимум 2-3 сезонов, пока мотоциклы были у этих владельцев, никаких проблем с утренним стартом или затупом при разгоне не наблюдалось. Мы не пытаемся переубедить вас, что корбы лучше, чем инжектор. Далее поясним, почему корбы могут не ехать и дело вовсе не из-за синхронизации. На многих мотоциклах начало 2000-х годов, когда зеленые в борьбе за экологию восклицали об ухудшении чистоты воздуха и уже были известны системы впрыска, из карбюраторов на мотоциклах стали плавно переходить к инжекторам. Но это было не сразу. На топовые модели ставили инжектор с полной поддержкой всевозможных датчиков. Но в большинстве случаев в целях экономии и с погоней за хайпом и низкой ценой для потребителя, многие компании ставили так называемые «моновпрыски». Моновпрыск или моноджитроник, если на автомобилях установлены Устанавливали один карбюратор на все цилиндры, то на мотоцикле в большинстве случаев на каждый цилиндр. То в моновпрыск на мотоцикле также поставили на каждый цилиндр, но это неполноценный инжектор. Для тех, кто в танке или кто не знал о таком понятии, поясняю. Моновпрыск это очень упрощенный инжектор. По факту, это усовершенствованный карбюратор с простенькой форсункой в комплекте с насосом высокого давления в паке и наличием рычага подсоса. Такие рычаги можно было заметить на многих мотоциклах конца 90-х и даже в середине 2000 х годов. Как же были удивлены многие обожатели тех же вроде инжекторных джиксеров начала 2000-х годов, увидев рычаг подсоса на руле. Также в кавычках инжекторы встречались на таких титанах, как Honda CB900 Hornet аж до 2007 года. CB1100, начало 2000-х годов, он же X11. Стоит отметить, что на старшем брате Дрозде этого рычага не было. На Kawasaki Z750 и Z1000 даже в 2005 году, даже на всеми любимой Хайбусе, которая обозначалась громким словом «инжектор», тоже был замечен этот рычаг подсоса, который необходимо было взводить при старте. Но у Хонды CBR600 F4i выпустили инновационный по факту моновпрыск без рычага подсоса. Там регулировка происходила электронно при открытии заслонок, повышая обороты двигателя для прогрева до рабочей температуры. Это действительно было очень круто и все по сей день в восторге от этого мотоцикла, гордо называя этот мотоцикл инжекторным. Но это немного не тот инжектор, который установлен на тех же CBR600RR. Предотвращая разбрызгивание слюны с едой на экран, отмечу, что первые так называемые инжекторы – а если быть точным, то это моновпрыск не было даже половины тех датчиков, которые стоят на инжекторах нынешнего поколения. Поэтому считаю, что называть инжектором простецкие моновпрыски по меньшей мере громко, это как называть обычный Toyota rav 4 внедорожником. Да, это не карбюратор, но и не полноценный инжектор, который требователен хорошему давлению бензонасоса, и также если не чаще, выходит из строя, чем полноценный инжектор. Теперь обсудим, что же такое инжектор. На просторах интернета каждый мамкин знаток мотоцикла будет кричать, что инжектор – это надежно и прогрессивно. Давайте разбираться. Бытует укоренелое мнение, что инжектор – это блок заслонок с порсунками. Но почему-то мало кто задумывается, что это далеко не все. Если карбюратор это универсальный и сложный блок со всеми необходимыми для работы устройствами, то инжектор это сложные вычислительные мозги с кучей датчиками, капризным насосом высокого давления. Такие датчики как лямбда зонд на выпускном коллекторе, которых бывает один или два, которые ставили не на каждый мотоцикл с так называемым инжектором, бывают стоят более точные датчики AFR, Air Fuel Rate, которые стоят раз в 10 больше обычного кислородного датчика. Ну и пробежимся по другим датчикам. МАП-сенсор, датчик абсолютного давления, он же ДМРВ, датчик массового расхода воздуха. Датчик температуры всасываемого воздуха. Датчик температуры антифриза, не тот, что стоит на включении вентилятора, а еще один на температуру. Часто в более свежих версиях встречаются датчик холостого хода, если на предыдущих версиях был барашек на заслонке, то тут его уже нет. Датчик положения дроссельных заслонок. Да, они есть и на последних моделях карбюраторов, но тут они выполняют более точную функцию. Датчик детонации. Простыми словами, типа микрофона, который слушает, есть ли характерные стуки в цилиндрах. Датчик положения коленвала. На инжекторе он немного по-другому считывает информацию в связи с тем, что он дает мозгам не только момент сигнала на вспышку искры, но и на время продолжительности впрыска форсунки. Также на большом количестве мотоциклов стоит по две рампы форсунок, которые подключаются в определенный момент динамики разгона и в цилиндр попадает уже с двух форсунок такое количество топлива, что до вопроса экономии и экологии уже не может идти речи. И что тут такого, скажет каждый почитатель только инжектора, И сектанты инжектор рулит. Да то, что при выходе из строя одного из элементов этих датчиков мотоцикл уже будет вести себя очень неординарно и рулить он будет уже в сервис, выжимая из твоего кошелька денежки, которых нет. Потому что ты на последние деньги купил себе первый рулящий мотоцикл с инжектором, заправившись на сэкономленные деньги со школьного обеда. Я пошел на двух работать здесь, и еще подрабатываю в супермаркете. Хотя, если нет денег, но хочется именно инжектор, что аж зуб крошится, то кататься без одной почки потраченной на мотоцикл еще можно. Но чтобы обслужить его и взять экип, без второй почки уже будет как-то покатух. Мы не пытаемся никого переубедить, что инжектор это цмо и отстой. Но брать такие мотоциклы надо, имея в кармане запас на его обслуживание. Потому что такая мелочь, как высохший бак или доехал на заправку на запахе, может привести как минимум к замене фильтра бензонасоса. Так как летальным последствием выхода из строя моторчика высокого давления, потому как он погружной и охлаждается с помощью топлива, и его замена вместе с работой встанет от 10 тысяч рублей, и это не про оригинал. Конечно, можно заказать с Алиэкспресса за 2000 рублей и поковыряться в гараже в выходной день. Но про японский мотоцикл с запчастями из говна и палок это на другом канале. Про замену сетки и фильтра бензонасоса, упомянутого ранее засор происходит от осадка в баке, которого нет только в новых мотоциклах или в баках, которые только почистили. Моторчик при малом количестве топлива начинает всасывать все, что есть в баке. Также и влагу, что губительно сказывается на форсунке и поршневой группе двигателя. Кстати, именно поэтому рекомендую перед тем, как поставить мотоцикл на хранение, заполнить полный бак бензином. Первое, чтобы не было возможности проникновения влаги. Второе, чтобы ты не приехал в гараж на запахе и не поставил на зимовку с водой из бака, оставив воду на стенках цилиндров. А о пустом баке на заправке. Уж сколько сходит истории о том, что заправился на какой-то заправке с жалобами, что козлы заправили плохим бензином, мотоцикл или авто перестал ехать. Это именно тот случай, когда забились приемная сетка бензонасоса и не имеет возможности выдать должного давления на форсунки. Замена подобной сетки, если таковая есть у нас в наличии, от 5000 рублей вместе с работой. Исходя из всего этого высера на полчаса, хотелось бы показать, что инжектор не так надежен и карбюратор не так страшен. О том, что карбюратор дает... Мы не кричим, пытаемся лишь донести, что в эти нелегкие времена с неустойчивым курсом валют, жадостью продаванов из-за кордона и с финансовым положением граждан, желающих за недорого купить мотоцикл, мы не рекомендуем сомневаться в выборе карбюратора. Это надежная, проверенная временем конструкция, которая, если и требует внимания, то только после того, как в эти карбюраторы запустили свои кривые руки люди, которые не разобрались в их устройстве и пытались накрутить по методике таких же знатоков на форумах и ютубе. Давайте разберем случаи. На инжекторе плавают обороты, начинает тупить, и при открытии ручки газа есть некоторый провал или наоборот резкий набор при определенных оборотах. На карбюраторе неровно работает мотор. При открытии ручки задумывается или не тянет. Нам советуют синхронизацию. Теперь про синхронизацию. Обсудим принцип волшебства, о котором так все говорят. Как работают вакуометры синхронизации? При подключении к штуцерам разрежения вакуометр показывает сколько и с каким успехом он всасывает воздух. Что-то типа датчика абсолютного давления на инжекторе, но более точный и пошаговый. Но если компрессии нет, то и показатели этих стрелок будут не ахти. А именно, цилиндр через этот штуцер показывает каковы его возможности на вакуум. Открывая заслонку на одном из цилиндров с плохой компрессией, стрелка вакуометра будет выравниваться относительно других цилиндров, но это настройка относительно этого цилиндра к другим, а не выравнивание соотношения заслона к другим заслонкам. То есть, выкручивая до упора винты по разным сторонам мы настраиваем хорошую работу с плохими показателями, а не решаем проблему слабости двигателя. И это продолжается до тех пор, пока мотоцикл не попадет в нормальный сервис. Если после таких манипуляций мы настраиваем зазоры или меняем кольца, не имеет значения, как только мы поднимаем компрессию то нам снова приходится все перенастраивать, потому что теперь неровно настроены заслонки. В то время как компрессометр показывает герметичность цилиндра, вакуометр определяет возможность всасывания. Если при подключении вакуометра стрелки неохотно скачут, это свидетельствует тому, что цилиндр не герметичен. Но кто на это смотрит? Мне в ютубе так сказали. Ведь так, компрессия. Самый главный пункт всего этого видео. Это мотор в сервисе здорового человека, и синхронизаторе курильщика. Уверен, что каждый из приближенных мотоцикл часто встречал на просторах интернета специалистов, которые не понимают разницу между компрессией и степенью сжатия. Поясняем на пальцах. Степень сжатия – это то, насколько цилиндр сможет сжать смесь воздуха и топлива в камере сгорания. А компрессия – это то число, до которого давление камеры сгорания сможет удерживать это сжатие без потерь. Как плохая компрессия сказывается на карбюраторе? Неравномерная работа, нечеткий отклик на открытие заслона, то бишь на ручку. А на инжекторе владелец замечает, что плавают обороты на холостом ходу. И какой ответ мы получаем от специалистов в пабликах на форумах? Надо синхронизировать карбюратор. Надо синхронизировать заслонки инжектора. Вашу если нет компрессии, то и всосать мотор не может должное количество воздуха и топлива через диффузор карбюратора. В случае с инжектором, то там идет независимый впрыск определенного количества топлива. Инжектор со своими умными мозгами и одним датчиком абсолютного давления подает топливо, невзирая на то, какая там компрессия в каком цилиндре. На мотоцикле с инжектором будут ухудшаться ходовые характеристики и заливать свечу. И очень заметно пытаясь выровнять обороты двигателя на холостом ходу, не успевая за резкими изменениями разных цилиндров, получается заметное плавание оборотов. Отсюда в карбюраторе мы получаем более умную систему подачи и соотношение топлива с всасываемым воздухом. А теперь сверим и объединим ту чепуху, что я сморозил и навялил в ваши уши. Если карбюратор выдает то количество топлива для смеси с воздухом, сколько может всосать вакуумом поршень цилиндра, то инжектор выдает то количество топлива, сколько по продолжительности и объему дает сигнал электронный блок управления, который в простонародье мозги. Но если из четырех цилиндров при должной компрессии в 12 атмосфер два из них выдают 8 и 10, то карбюратор при слабой разряженности воздуха не выдаст топлива так же, как и в другие цилиндры здорового человека. Любой образованный автокарбюраторщик и джедай старого света типа Сурен или дядя Голя перед тем, как взяться за настройку карбюраторов на какой-нибудь классике или ВАЗ-2108, Первым делом замеряют компрессию, если она не соответствует, то отправят вас к мотористу, потому что они знают, что любая настройка любой системы подачи топлива начинается со здорового двигателя. Допустим, на 4-цилиндровом двигателе по мануалу должна быть компрессия 12-12.5 бар, а на твоем моторе 10, 12, 11.6. А мы помним, что наши эксперты в пабликах рекомендуют сделать синхронизацию и настраивают карбюратор или заслонки инжектора не между собой. А относительно того вакуума, который выдает не совсем здоровый двигатель курильщика А что рекомендуют те советчики про синхронизацию? Давайте разберемся, что такое синхронизация Да какая разница? Синхронизация это абсолютность в одинаковом открытии заслонок перед впускным коллектором Допустим, на 4-цилиндровом двигателе по мануалу должна быть компрессия 12-12,5 бар А в твоем моторе 10 12 116 а мы помним, что наши эксперты рекомендуют сделать синхронизацию и настраивают карбюратор или заслонки инжектора не между собой, а относительно того вакуума, который выдает не совсем здоровый двигатель курильщика. И это может продолжаться каждый месяц или два. Пока ты катаешься на своем мотоцикле, клапан поджимает со временем все больше и больше, потому как он удлиняется и вытягивается со временем. Также он может подгореть, потому что не имеет охлаждения об седло. Поскольку на карбюраторе плохая работа мотора более заметна из-за взаимосвязи отсутствия создать вакуум в опускающемся поршне при всасывании топлива, а в инжекторе идет полноценный и дозированный впрыск, то интернет-умники крутят винты синхронизации чаще на карбюраторах и несут в массы эту безграмотность, не понимая элементарных вещей. Вывод. Нужно не карбюратор с заслонками инжектора синхронизировать, а начать с замера компрессии, устранить причину плохой компрессии и только после этого приступать к настройке карбюраторов или инжекторов. О настройке клапанов на примере CBR600RR можно посмотреть в описании или вверху по подсказке. Этим видосом мы никого не хотели оскорбить или переубедить в обратном. Хотели лишь приоткрыть небольшую завесу заблуждений и безграмотности большинства мотоэкспертов, вещающих с экрана или писателей на форумах и в пабликах ВКонтакте. Лайк, подписка, колокольчик и твой голос в комментариях о желании увидеть настройку этих карбюраторов на CBR600F3. И все это от нашего скромного и не канала Globus Motor. Меня зовут Патрик, всем пока!